Успех – то, к чему вот, собственно, я и пришел. То есть, когда наступит тот самый момент, когда я назову себя успешным. Каждый из нас может назвать себя успешным уже сейчас, при условии, что у нас есть способность видеть наши даже нано результаты, самые маленькие, в движении к той самой цели, к той самой картинке. И способность это ценить. Вот понять, что отсутствие результата, отрицательный результат или положительный результат на нашем движении – это результат. Ну, единственное, что если он зациклен очень часто, то здесь применимо мое любимое выражение, которое является девизом талантологии – если вам кажется, что в жизни надо что-то менять, то вам не кажется. И действительно нужно ну, возвращаться назад, смотреть, что менять и ценить. Для этого есть очень классное упражнение. Это завести себе дневник благодарности и начать благодарить каждый день за то, что вы получили или что у вас есть. Тогда вы начинаете видеть и ценить даже самые-самые мини-мини-мини результаты.